Всем привет, с вами Макс Репьев и мы все так же находимся в Дубае, именно в районе Бизнес Бэй, чуть дальше от нас расположился Даунтаун и этот район действительно крут тем, что он постоянно востребован. Что в плюс 50 жары, здесь ребята живут и работают, так как это финансовый центр, огромное количество офисов и в 25 градусов, когда местные одевают толстовки, народ здесь точно так же работает, снимает недвижимость и она здесь всегда востребована в цене. Именно про такие места я говорил, что если вы выбираете недвижку в Дубае, то нужно наверное рассматривать центральные локации. И то что всегда будет востребовано но не рассматривать трешки не стоит этого делать про тоже нужно как следует подумать. И я здесь нахожусь, потому что ко мне обратился инвестор, который хочет продать свою квартиру, при этом, наверное, даже не по своей воле, потому что они вкладывались вдвоем с партнером, партнеру сейчас нужны деньги, а он говорит, мне как бы деньги не нужны, я бы с удовольствием подождал, и проект бы завершился, и потом бы продал. Но что имеем, то имеем, партнерское инвестирование оно такое, и объект будет находиться вот здесь это пенинсула комплекс называется так сейчас я вам вставлю видео чтобы вы с ним познакомились и дальше продолжим Здесь будет такой, как город в городе, бассейны, спа-зоны, фитнес-центры, площадки, ресторанчики, какие-то зоны коммерции. И очень круто то, что в Дубае все сделки проходят через искро-аккаунты, поэтому все как бы достраивается. Объект также активно строится, и на сегодняшний день корпус, который предлагается, находится где-то на стадии второго этажа. Очень важно, что эту сделку можно провести, не выезжая из России. Человек готов принять это все в рублях. И так как сейчас очень много людей, которые хотят инвестировать в недвижимость за рубежом, но не знают, как это сделать, вот для вас это хорошая возможность. По сути, предлагается студия. 36 квадратных метров, она будет с видом вот туда, на воду, то есть вид из нее будет приятный, там не будет каких-то больших зданий, то есть вы будете смотреть вот четко, вот ну примерно вот такой, можно сказать, вид просто. Мне немножко лень обходить, и я вряд ли смогу вам это все показать. И так как квартира была куплена в рассрочку, то вам не нужно сразу за нее платить все суммы. На сегодняшний день общая стоимость квартиры стоит 830 тысяч дирхам, вам же нужно за нее сейчас заплатить 385. И огромнейший кайф, что последнюю сумму Нужно будет внести только когда объект достроится. Понимаете? То есть риски, в принципе, минимизированы. И вы спокойно можете собирать эту сумму и либо жить в ней самостоятельно или сдавать, либо ее в дальнейшем можно перепродать. Потому что я пообщался с огромным количеством риэлторов, сказал, что вот у нас есть такой вот проект в Пененсуле, здесь. Ребята хотят 830 тысяч дирхам. Они говорят, блин, зачем вы сейчас это продаете, это, то есть объект действительно будет стоить дороже. Вообще от застройщика, чтобы вы знали, минимальная цена 1 150 000. Здесь же 830. И все говорят, не продавайте сейчас, продадите потом. То есть это действительно интересный проект, который еще вырастет цене. Но партнерское инвестирование, оно такое, поэтому всякое бывает, Ребят продают. Также я проконсультировался здесь со своими партнерами. Ребята сказали, что на сегодняшний день, если вы покупаете вот это за 830, то реально где-то через год-полтора это все продать за миллион-миллион сто. Я склонен верить этим людям, поэтому я донесу вам информацию эту также. Опять же, просто потому что это стройка, что у застройщика минимальная цена – это миллион сто. Поэтому у ну, миллион сто, наверное, здесь то же самое будет, потому что ну, это по факту чуть ли не одна из самых низких цен на сегодняшний день. Поэтому это все можно рассмотреть для инвестирования, вы здесь просто перепокупаете право. И вы здесь вкладываете на сегодняшний день не полную сумму, а только часть. И остальное вы должны будете внести потом. И если захотите, то оставите это все себе и будете сдавать. Либо точно так же продадите, потому что есть огромное количество людей, которые хотят готовую недвижимость. Здесь есть особенность, что у этой квартиры нормальный вид и он не перекрывается, то есть это не в здание куда-то смотрит, не вот дом в дом, вот как здесь, да, вот, например, мы во многом можем наблюдать, и в ней есть дикоинка, поэтому предложение уникальное, интересно и прикольно, плюс вы рассчитаться можете в России, плюс есть куда расти, плюс нормальный вид, плюс долларовый эквивалент, можете потом это все в дальнейшем сдавать, опять же, бизнес бей всегда... Пользуется спросом И вот мы даже смотрели недвижку Здесь достаточно сложно найти в аренду То есть, казалось бы, открываешь Airbnb И масса вариантов, но нормальных нет В отеле ты как бы тоже долго не проживешь И причина всему стирка то есть очень дорого стирать в отеле, нет прачечных самообслуживания. В апартаментах, квартирах, как бы есть стиралки и это очень круто. Поэтому, господа, вот такое предложение. Если интересно, то все ссылочки указаны внизу в описании. Звоните, пишите. Более подробная информация вам уже будет по телефону. Но инвестировать можно, сделку в рублях провести можно, в Дубай прилетать не нужно. Вот вам предложение. Удачи, вам всех благ и пока!